Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Марина Демидова и я в своей новой рубрике «Подсознание может все» или «Тайны подсознания» буду вести разговор о регрессивном гипнозе и о том, что же скрывает наше подсознание от нас. Итак, сегодня первая наша встреча на эту тему, и я бы хотела немножко поговорить с вами о том, что же такое гипноз, кто им пользовался, какие люди вложили свою лепту в это. И в первую очередь, конечно, давайте разберемся с самим названием, что такое гипноз. Гипноз называется по богу греческому гипноз, который умел лечить и восстанавливать как телесные, так и душевные раны во время сна. И со временем это слово прижилось, и таким образом возникло понятие гипноза. Хотя бог назывался гипноз через «с». «Гипноз». Как же это все происходило, и кто пользуется гипнотическими сеансами? Давайте начнем с того, что гипнозом пользовались с самого рождения люди. Как только цивилизация начала зарождаться, люди появились на Земле, стали пользоваться этим Даром. Раньше он назывался транс или а, его можно назвать медитацией, как угодно назовите, но он очень часто встречается у нас в быту. И если говорить о исторических людях, гипнозом пользовались древние шаманы, которые входили сами в транс и помогали войти в транс людям, которых они лечили. И таким образом через транс они излечивали какие-то недуги. Что-то им удавалось, что-то не удавалось. Но это была первая попытка заглянуть в тайны подсознания. И все мы знаем, что древние шаманы, они могли перемещаться во времени и пространстве, как бы выходить из своего тела и путешествовать душой. И они могли делать предсказания, они могли делать какие-то пророчества, да, и к ним приходили... Даже за такими бытовыми мелочами, как, например, узнать, кто у меня украл корову, допустим, да, или как-то навредил мне. То есть это все шаманы делали путем вхождения в гипнотический транс. Уже дальше, когда был 18 век, гипноз стал развиваться активно во Франции. Но потом французские власти не разрешили заниматься магнетизмом, как это раньше называлось, и люди, которые занимались магнетизмом, перекочевали в Англию. В Англии он активно начал развиваться, люди начали писать труды, и французские ученые, которые переехали в Англию, начали уже совсем по-другому называться. И вот когда магнетизм перешел в гипноз, да, то есть стал по-другому называться, гипнозом, разрешили заниматься во Франции. И потом уже это все учение начало распространяться достаточно быстро по всему миру. Если говорить о XX веке, то я думаю, что те фамилии, которые я назову, которые пользовались гипнозом, эти люди, вам хорошо известны. Например, Альберт Эйнштейн. Огромное количество открытий он сделал под гипнотическим трансом. Это как бы был самый гипноз. Он себя вводил в транс и таким образом, расширяя свое сознание, получал огромное количество различных, различной информации, которую потом проверял в практике. Такой человек, известный как в кругах актеров, да, как Сильвестр Сталлоне, 1975 году, в 1975 году он прибегнул к услугам гипнотерапевта для того, чтобы сделать скачок в своей карьере. Это было перед снятием фильма «Рокки Бальбо». И, как вы знаете, именно этот фильм принес огромную славу самому актеру Сильвестру Сталлоне. А Уинстон Черчилль тоже занимался с гипнотерапевтом. И сеансы гипноза помогали ему восстанавливаться после того, как он достаточно много работал. Если посмотреть записи, Черчилль работал огромное количество времени, по 16, иногда даже по 18-20 часов в сутки. И для того, чтобы восстановиться, он прибегал к гипнозу. Во время гипнотических сеансов его тело быстро восстанавливалось. Рахманинов. Рахманинов занимался с гипнотерапевтом Николаем Далем. Николай Даль – это один из первых гипнотерапевтов на российском рынке, скажем так, да, гипнологов. И к Далю обращались такие люди, как Шаляпин, Скрябин, Станиславский и многие другие знаменитые люди начала 20 века. Рахманинов – второй концерт для фортепиано посвятил непосредственно Далю. И он сказал в своем заявлении, что этот концерт твой, ты его написал. Именно в состоянии гипноза пришла к нему эта музыка, которую он потом быстро-быстро переложил на ноты. И Рахманинов просил Даля всегда присутствовать на его концертах в первом ряду. Это давало ему справиться с волнением перед концертом. Я думаю, что фамилия Вольфа Мессинга многим известна. И сам Вольф Мессинг, он больше владел таким прикладным гипнозом, да, то есть он вводил в транс людей для того, чтобы имитировать какие-то предметы. Например, газетная вырезка могла заменить ему проходной билет. Какая-то ничтожная бумага могла заменить ему какую-то выписку для того, чтобы получить 100 тысяч в сберкассе. Да? То есть он очень хорошо работал NLP-программированием. Милтон Эриксон является родителям эриксоновского гипноза он так и называется это гипноз когда человека вводят не в глубокий транс а когда он не помнит что с ним происходило глубоким трансом пользуются в медицинских целях для того чтобы решить вопрос с фобиями и зависимостями эриксон Свой гипноз разработал тоже в медицинских целях для того, чтобы воздействовать на психику человека, но при этом не погружая его в серьезный транс, то есть он постоянно с ним разговаривал. И именно Эриксон является прародителем НЛП-программирования, с помощью которого он вводил в гипнотический транс своего пациента и давал ему положительные установки на жизнь. Милтон Эриксон сам был тяжело болен и в 17 лет перенес такое страшное заболевание, как полиэмилит. И благодаря тому, что он владел этой техникой и огромное количество пациентов, которое прошло через его руки, благодарны ему за то, что с помощью гипнотических сеансов, с помощью работы с этими людьми, очень большое количество людей излечилось от серьезных заболеваний. Для чего нужен гипноз и каковы его границы? Что на самом деле он делает? Стоит ли бояться гипноза? Когда он поможет, а когда навредит? Вот все эти вопросы мы будем с вами выяснять в моей рубрике «Подсознание может все" или «Тайны подсознания». Жду вас на своей рубрике. Не переключайтесь. Подпишитесь на мой канал и обязательно поставьте напоминание колокольчик. И при каждом новом видео вы обязательно его посмотрите и не пропустите. С вами была Марина Демидова.